Так, мы Владимиру сделали две недели назад операцию, была септопластика, вазотомия, а, тонзиотомия, вуллопластика. А, прошло две недели, очередной контрольный осмотр, здесь было, наверное, мы раза три уже встречались, и корки удаляли, и швы некоторые сняли. Сегодня сняли а, в носу швы а, окончательно, и в горле. Видео, видите, что в носу еще корочки сохраняются не так все быстро заживает, особенно после вазотомии радиоволновой, комбинированной такой шейверной вазотомии с э, коагуляцией слизистой носовых раков, и соответственно вазотомия уволопластика. Но здесь я буду задавать вопросы и подтверждать Володины, что носовое дыхание восстановилось, да, да. восстановилось, с храпом, храп э, был, но был частичный при том, что был заложен нос, когда После чистки носа храб уходит, ну и, соответственно, сейчас его нет. Да? да, да. В общем-то, вот так, чтобы более лаконично и быстро. Поэтому, э, я думаю, что еще недели две э, окончательное заживление, в том плане, что пациента вообще ничего не беспокоило, потому что, в общем-то, э, качество жизни, оно нормальное, но, естественно, там слизь, э, заложенность, где-то в, в горле какие-то болевые ощущения, неприятные при глотании, но это вот уходит около трех недель на полное восстановление. Ожидал худшего. Да? Поболя было? Ну я ожидал худшего просто говорили, там поболит, там uh -huh. ну, как бы... терпимо было. Ну здесь на самом деле по-разному бывает. Бывает удаление шминдарин и очень сильно болит. Болит прям так, по 10-ти шкале на 7-8 баллов. И иногда это а, как бы пугает. Пугает и врача и пациента. Ну, в данном случае объем большой, но здесь. Важную роль играет еще и то, что как пациент себя соблюдает рекомендации после операции и играет роль кислотность желудка. Если у пациента повышенная кислотность, это играет роль. И мы, по-моему, нексинг принимали, да? Снижающую кислотность. До, до я принимал после. после... Ну, до, до принимали, то есть немножко снизили, снизили кислотность, мы тогда об этом говорили. И как раз вышли на период операции, когда кислотность нормальная, ну, соответственно. Заживление улучшилось. Поэтому здесь вот от начала до конца все показали. Но я думаю, что пройдет месяц, может, мы еще будем встречаться, еще что-то с ними.